Приветствую на канале Шарабара, викинги, суровые, безжалостные и отважные войны, не знающие жалости и сострадания, промышлявшие пиратством и постоянными набегами на соседние, да и не только, территории. Давайте же посмотрим на скандинавов и постараемся кое-что о них узнать. Во Франции их называли норманами, на Руси – варягами. Викинги так именовали себя люди, жившие на территории нынешней Норвегии, Дании и Швеции примерно с 800-го по 1100 год нашей эры. Именно в это время европейские моря бороздили смелые разбойники, родом из Скандинавии. Их рейды вселяли ужас в цивилизованных жителей Старого Света. Викинги были не только грабителями, но и торговцами, а также первооткрывателями. По вероисповеданию – язычники. Английский термин «викинг» произошел от древнескандинавского слова «викингр», которое могло иметь несколько значений. Наиболее приемлемо, по-видимому, происхождение от слова «вик», что переводится как «залив» или «бухта». Следовательно, «викингр» переводится как «человек из фьорда» – «залива». Этот термин использовался для обозначения грабителей, укрывающихся в прибрежных водах задолго до того, как викинги приобрели недобрую славу во внешнем мире. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что не все скандинавы были морскими разбойниками. Воины и пиры – вот два любимых занятия викингов. Стремительные морские разбойники на кораблях, носивших звучные названия, к примеру, «Бык океана», «Ворон ветра», совершали набеги на побережье Англии, Германии, Северной Франции, Бельгии и брали с покоренных дань. Их отчаянные войны берсерки дрались как бешеные, даже без доспехов. Именно эти безжалостные воины открыли острова Исландия и Гренландия. А предводитель викингов Лейвс Счастливый в тысячном году, плывя из Гренландии, высадился в Северной Америке на острове Ньюфаундленд, но об этом чуть попозже. В 8 веке жители территории современной Норвегии, Швеции и Дании начали строить самые быстроходные по тем временам корабли и отправлялись на них в далекие путешествия. Боевые корабли скандинавов назывались дракарами. Мореплаватели часто использовали их как собственный дом. Такие суда были мобильными. Их можно было сравнительно легко волоком перенести на берег. Сначала корабли были весельными, позже обзавелись парусами. Дракары отличались изящной формой, быстроходностью, надежностью и легкостью. Их конструировали специально для мелководных рек. Заходя в них, викинги могли отправиться в клуб разоряемой страны. Как правило, дракары строились из древесины ясеня. Они являются важным символом, который оставила после себя ранняя средневековая история. Эпоха викингов – это не только период завоеваний, но еще и период развития торговли. Для этой цели скандинавы использовали специальные купеческие корабли – кноры. Они были шире и глубже дракаров. На такие суда можно было покрутить гораздо больше товаров эпоха викингов в северной европе ознаменовалась развитием навигации у скандинавов не было каких-то специальных приборов например компаса но они прекрасно обходились подсказками природы эти мореплаватели досконально знали повадки птиц и брали с собой их в плавание чтобы определить есть ли рядом земля также исследователи ориентировались по солнцу звездам и луне на подобные авантюры их толкала суровая природа родных краев сельское хозяйство в скандинавии было слабо развито из-за холодного климата скромный урожай не позволял местным жителям вдоволь кормить свои семьи благодаря грабежам викинги заметно богатели что давало им возможность не только покупать еду но и торговаться соседями когда именно началась эпоха викингов не совсем понятно ибо одни отталкиваются от 789 года когда разбойники атаковали до на юго-западе Англии и ограбили город, другие же уверяют, что все началось в 793 году, когда произошло знаменитое нападение норманов на монастырь, расположенный на острове Лендисфарне. Это северо-восток Великобритании. Другой важной причиной возникновения массового пиратства стало разложение прежнего строя, основанного на общине и роде. Знать, усилившая свое влияние, приступило к созданию первых прообразов государств на территории Дании. Для таких ярлов грабежи стали источником богатства и влияния среди соотечественников. Именно тогда Англия, а вскоре и вся Европа узнали о страшных северных людях и их драконоголовых кораблях. В 794 году посетили близлежащий остров Виармус, там тоже был монастырь. А с 802 по 806 годы добрались до острова Мэн и Айона, это западное побережье Шотландии. Через 20 лет норманами было собрано большое войско для похода на Англию и Францию. В 825 году викинги высадились в Англии, а 11 лет спустя впервые был разграблен Лондон. В 845 году захватили Гамбург, причем город был разорен настолько, что епископат, располагавшийся там, пришлось перенести в Бремен. В 851 году 350 кораблей вновь показались у берегов Англии. На этот раз были захвачены и разумеется разграблены Лондон и Кентербери. 15 лет спустя штормом несколько кораблей были отнесены к берегам Шотландии, где норманам пришлось зимовать. Год спустя было образовано новое государство Данло. В его состав вошли Норт-Умбрия, Восточная Англия, часть Эссекса и Мерсии. Данное государство существовало 11 лет, в это же время на Англию вновь напал большой флот и снова был захвачен Лондон, а затем норманы двинулись на Францию. В 885 году захвачен Руан, а Париж оказался в осаде. Кстати, его на тот момент уже трижды разграбляли в 845, 57 и 61 годах. Получив выкуп, викинги сняли осаду и отошли на северо-западную часть Франции, которая в 911 году была передана норвежцу Ролану. Область получила название Нормандия. В начале 10 века Даны снова пытались захватить Англию, что удалось им только в 1016 году. Англосаксам удалось скинуть их власть лишь через 40 лет в 1050 году, но свободы насладиться они не успели. Через 16 лет огромный флот под командованием Вильгельма Завоевателя, выходца из Нормандии напал на Англию. После битвы при Гастингсе в Англии воцарились норманы. Двигаясь дальше на запад, викинги открыли для себя Ирландию. Они часто устраивали рейды на этот остров и оставили на местной кельтской культуре значительный отпечаток. Больше двух столетий скандинавы владели Дублином. В 861 году они узнали об Исландии от шведа Гардера Свафферсона. Вскоре после этого, в 872 году началось объединение Норвегии Харальдом Прекрасно Прекрасноволосым, и многие норвежцы бежали в Исландию. По некоторым данным, до 930 года в Исландию переселились от 20 до 30 тысяч норвежцев. Позднее они стали называть себя исландцами, тем самым отделяя себя от норвежцев и других скандинавских народов. В принципе, Исландия оказалась популярным местом колонизации. Туда стремились жители Норвегии, бежавшие из страны из-за частых гражданских войн. В 983 году из Исландии за убийство на три года был выслан человек по имени Эйрик Раут, рыжий. Он отправился на поиски страны, которую по слухам видели на западе от Исландии. Ему удалось найти эту страну, названную им Гренландией. В Гренландии Эрик основал поселение Браталит. Открытие зеленой страны вдохновило других викингов продолжить поиски пути на запад. Они справедливо надеялись на то, что далеко за морем есть новые земли. Мореплаватель Лейв Эриксон примерно в 1000 году достиг берегов Северной Америки и высадился на полуострове Лабрадор. Этот край он назвал Винландом. Согласно результатам работ, проведенных учеными, этот край находился в районе современного Бостона. Таким образом, эпоха викингов ознаменовалось открытием Америки за пять столетий, до экспедиции Христофора Колумба. После возвращения Лейфа, в Винланд отправился Торвальд Эриксон, его брат. Он прожил там два года, но в одной из стычек с местными индейцами был смертельно ранен, а его товарищам пришлось вернуться на родину. Второй брат Торстейн Эриксон тоже попытался достичь Винланда, но ему не удалось найти эту землю. Слухи об этой стране были отрывочными и не покинули пределы в Скандинавии. В Европе так и не узнали о западном материке. Поселения викингов в Винлэнде просуществовали несколько десятилетий. Было предпринято три попытки колонизировать эту землю. Однако все они провалились. На чужаков нападали индейцы. Поддерживать связь с колониями было крайне тяжело из-за огромных расстояний. В конце концов, скандинавы покинули Америку. И гораздо позже археологи так и нашли следы их поселения в канадском Ньюфаундленде. Во второй половине 8 века отряды викингов стали нападать на земли, населенные многочисленными финно-угорскими народами. Об этом свидетельствуют находки археологов, обнаруженные в российской Старой Ладоге. Если в Европе викингов называли норманами, то славяне нарекли их варягами. Скандинавы контролировали несколько торговых портов на берегу Балтийского моря в Пруссии. Здесь начинался прибыльный янтарный путь, по которому в Средиземноморье перевозили янтарь. Как повлияла на Русь эпоха Викингов. Если говорить коротко, то благодаря пришельцам из Скандинавии зародилась восточнославянская государственность. Согласно официальной версии, жители Новгорода, которые часто контактировали с викингами, обратились к ним за помощью во время внутренней междуусобицы. Так, на княжение был приглашен варяг Рюрик, и от него произошла династия, которая в скором будущем объединила Русь и стала править в Киеве. Каков же образ жизни викингов? У себя на родине викинги добывали пищу традиционными методами. Возделывали землю, занимались охотой и рыболовством, разводили скот, а за рубежом их чаще всего знали как завоевателей и грабителей. Хотя и цивилизованная торговля им была не чужда. Крестьяне-викинги были независимы, они работали сами или вместе с семьей, и вне зависимости от площади возделываемой земли, они сохраняли свою свободу и были основой скандинавского общества, родственные Связи были очень важны для их общества, и при принятии серьезных решений совет родни имел решающее значение. Кланы охраняли доброе имя, а преступления против чести и достоинства приводили к жестоким разборкам, доходивших до кровавых междуусобиц между целыми кланами семья и дом норманов женщины в семье викингов играли серьезную роль в отличие от многих других стран они уже тогда могли обладать собственностью и самостоятельно принимать решения о замужестве и разводе за пределами семьи их права были меньше чем у мужчин и поэтому участие их в общественной жизни было незначительным. во времена викингов большинство людей питалось два раза в сутки основными продуктами были мясо рыба и зерна злаков мясо и рыбу обычно варили реже жарили для хранения эти продукты сушили и солили. Из лаков использовали рожь, овес, ячмень и несколько видов пшеницы. Обычно из этих зерен варили кашу, но иногда выпекали хлеб. Овощи и фрукты ели редко. Из напитков потребляли молоко, пиво, ферментированный медовый напиток, а в высших классах общества импортное вино. Крестьянская одежда состояла из длинной шерстяной рубахи, коротких мешковатых штанов и прямоугольной накидки. Викинги из высших классов носили длинные штаны, носки и накидки ярких цветов. Женщины из высшего общества обычно носили длинную одежду, состоявшую из лифа и юбки. С пряжек на одежде свисали тонкие цепочки, к которым прикреплялись ножницы и футляр для иголок, ножа, ключей и других мелких предметов. Крестьянские жилища обычно представляли собой простые однокомнатные дома, построенные из плотно подогнанных вертикальных брусьев или чаще из плетенной лозы, обмазанной глиной. Состоятельные же люди обычно жили в большом прямоугольном доме, где размещалась многочисленная родня. В Скандинавии дома строили из дерева, часто в сочетании с глиной. А в Исландии и Гренландии в условиях нехватки древесины широко использовался местный камень. Там складывали стены толщиной в 90 и более сантиметров. Крыши обычно настилали из торфа. Центральная жилая комната была низкой и темной. Посреди нее располагался длинный очаг. Там готовили пищу, ели и спальни иногда внутри дома вдоль стен устанавливали в ряд столбы поддерживавшие крышу а отгороженные таким образом боковые помещения использовались как спальни литература и искусство викинги ценили мастерство в бою но не менее почитали литературу историю и искусство литература викингов существовала в устной форме и только спустя некоторое время по окончании эпохи викингов появились первые письменные произведения в исландии сохранился богатый фольклор он был записан по окончании эпохи викингов с применением латинского алфавита переписчиками, которые хотели увековечить подвиги своих предков. Среди сокровищ исландской литературы выделяются длинные прозаические повествования, известные как саги. Они подразделяются на три основных типа. В наиболее важных, так называемых семейных сагах, описываются реальные персонажи эпохи викингов. Два других типа – исторические саги, рассказывающие о норвежских королях и заселении Исландии. Биолетаристические саги конца эпохи викингов о приключениях. Еще одно крупное прозаическое произведение, появившееся в Исландии – это Младшая Эда. Собрание мифов, записанное с Нори Стурлусоном, исландским историком и политическим деятелем XIII века. В большом почете у викингов была поэзия. Поэты-импровизаторы, скальды. Вас певали достоинства ярлов и принцев в сложных поэтических станциях. Гораздо проще поэзии скальдов были песни о богах и героях прошлого, сохранившиеся в сборнике, известном под названием ⁇ «Старшая Эда ⁇ Конец первой части. На 7 позвольте откланяться и отправиться делать продолжение. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Да пребудет с тобой Один.